Всем привет! С вами, как обычно... Портал 713, я его ведущая, Хмелькова Ольга. И сегодня давайте мы рассмотрим с вами очень интересный вопрос, который э, я бы назвала как основа конституционного строя. И на самом деле многие из вас вообще недопонимают, что же все-таки происходит и как у нас конституционно. Здесь, э, ну скажем так, давайте будем говорить по факту, да? у нас сейчас Российской Федерации все-таки, мы рассматриваем Конституцию Российской Федерации по факту я сейчас не буду забегать вопросы до юра да как это на самом деле но на самом деле мне хочется другую сторону вопроса обозначить чтобы вы понимали насколько этот непринятый проект конституции дает вам как человеку права единственное что вы все недопонимаете насколько у вас огромные права. И насколько у вас большие свободы заложены в данной Конституции, почему-то вы считаете, что вы должны перед всеми присмыкаться, вы должны в своем доме, на своей территории, на своей земле, в своих квартирах, в своих домах, на своей собственности, да, своей исконно, народной русской территории, на которой жили ваши предки, ваши родители, ваши бабушки, ваши дедушки, вы должны как-то себя чувствовать как прислуга, понаехавшие, да, как непонятно, кто люди третьего сорта и так далее. Почему, почему вы себя так чувствуете, почему на самом деле идет вот такое вот моральное и физическое давление на хозяев? Вот здесь, вот мне абсолютно непонятно. И, ребят, на самом деле, ваше мироощущение оно начинается с вас и начинается с вашего внутреннего осознания и с вашего внутреннего ощущения дело в том что у вас ну не у вас а на самом деле на вас действуют определенные инструменты политические вот и у вас складывается такое мироощущение что ну как бы все что вам вокруг показывают все что вам вокруг говорят это реальность и на самом деле так и есть, но на самом деле, ребят, вы живете в мыльном пузыре, вы все живете в нереальной системе, вообще такого нету, и это все сделано только ради вас исключительно ради вас, чтобы ввести вас в заблуждение, чтобы вас подавить, чтобы оказать на вас различного рода манипуляции, давления и э, сделать подмену ценности у вас. Вот все, кто смотрит телевизор, э, я сейчас обращаюсь ко всем, кто э, лазит по интернету, смотрит YouTube, э, ленты всевозможные, где люди всякую хрень закидывают. Вот, ребята, послушайте меня внимательно. Значит, если какой-то факт, пусть то видео влияет, да, какой-то устрашающий, ой, пришли приставы грабить, там все, все, все дела. Значит, что мы видим из этого видео? Давайте конкретно смотреть на вопросы. Ну, Во-первых, обращайте внимание, что, как правило, такие видео сняты профессиональной аппаратурой. То есть камера не дрыгается, не прыгает, не бегает. Звук идеальнейший, все слышно. Если вы присмотритесь внимательно, то на всех практически видео вы увидите вторую сторону. И вы увидите, что видео смонтировано. Каким образом смонтировано? Оно ведется с разных ракурсов. Вот видео снято на телефон и на любую обычную портативную, ну, такую пользовательскую камеру. Ребята, вы его по качеству увидите. Оно будет замылено, там будет нечеткая картинка и так далее, трясущиеся руки, что-то в движении. Камеры с четкими балансировками GoPro стоят достаточно дорого. И более того, если вы внимательно будете смотреть на эти ролики, вы обращайте, пожалуйста, внимание на то, что а, снято с рак... смонтирован с видеоряд с разных ракурсов. То есть отсюда, отсюда, отсюда, то есть явная нарезка, явно с нескольких точек снимали. И если еще более внимательно посмотреть на это видео, то скорее всего вы там найдете операторов, которые стоят с огромными телевизионными камерами. То есть, ребят, это все делается спланированно. Вот честно вам скажу, сколько видео я просмотрела, сколько я их отобрала, везде есть признаки того, что это постановочное шоу. Более того... Наше правительство не гнушается ничем, оно делает вбросы, я а, и сама лично видела, и люди мне присылали факты, когда на митингах, которые прошли в частности в Москве, да вот недавно, позапрошлые выходные, а, были постановочные кадры, то есть ОМОНовцы били, мочили и загружали в автозаки людей, которых а, да, до этого... Скажем так, то ли проплатили, то ли что. Почему? Потому что были а, отдельные марши, были отдельные протесты. Во-первых, тех же самых полицаев и Росгвардии, которые вышли на митинги в выходные, и им за выходной день не оплатили. А, вот а, Они устраивали на самом деле чуть позже митинги, но про это вам никому не сказали, понимаете? Никому в нашей стране про это не сказали, что менты после этих митингов также бастовали, потому что им их не оплатили. У них был выходной день у всех. Вот, более того, тысячу людей, да, 1300 человек по официальной статистике ГУВД города Москвы забрали в автозаке. Ребята, люди были все проплачены. Там единички, которые попались людей, которые, понимаете, это была провокация, то есть вот человек видит провокацию, он на нее поддается, он начинает защищать другого человека, а на самом деле это вся провокация ну, проплаченная эта вся фигня, вот, и человечек хороший, который, собственно говоря, хотел защищи, защитить своего товарища и собрата, да, он попадает в автозак, вот, нечаянно, и, соответственно, получается такая история, что тысячи человек проплаченных, 300 человек прихватили хороших, и на них завели статейки и все остальное, вот, поэтому, что они делают, чего они добиваются, они добиваются, чтобы вы сидели, боялись, чтобы вы никаких ответных действий, мероприятий, не дай бог, пошли на, на митинги, ничего не предпринимали, да, и чтобы вы вы сидели и как тварь дрожащая в своем собственном доме вели себя как амбарная мышь. да, То есть прячьтесь по норам, прячьтесь за веником, но ни в коем случае не выходите, не попадайтесь а, на глаза вот тем, кто сюда пришел и хозяйствует. Но, ребят... Еще раз обращаю ваше внимание, вот я свою ленту чищу, удаляю и буду удалять эти вбросы, если это не ваш личный репортаж, не ваше личное какое-то дело, да? не ваше личное какое-то, вот то, что вы схватили где-то в какой-то ленте, куда-то что-то прислали. Первое, на что надо обратить внимание, есть ли этому подтверждение от нормальных, реальных, живых, существующих людей. То есть кто это реально видит и может подтвердить, может прислать какие-то документы, во-вторых, Во зачем вы это присылаете? Вот зачем? Вот сам факт. Вот Вы распространяете, вы же сами этот вирус поддерживаете. Это все равно, что вы болеете гриппом и будете ходить по детским учреждениям, садам, школам, работам и на всех чихать и кашлять. Вы что будете тем самым делать? Вы тем самым будете всех заражать. Но вы же нормальный человек, у вас с психикой все хорошо. Вы же не ходите, не ведете себя так, когда у вас грипп или ОРЗ. Но так почему же здесь вы не идентифицируете себя, что вы себя ведете? Вот когда вот вы перекидываете вот это все, и еще мне с деловым таким видом. Но ну, я надеюсь, это не требует комментария. Требует это комментария? Требует. Ты чего вот эту партянку прислал? Ты сам по ней сделал? Ты сам по ней попробовал? Она работает? Откомментируй людям. Скажи, ребята, вот здесь вот классная работающая тема. Я вот все четко сделал по шагам. У меня вот такой результат. Поделись результатом. Нет? Тогда не кидай никаких ни ссылок, ни документов. Зачем вы это делаете? Вы сейчас себя ведете, как зараженный вирусом, и точно так же продолжаете этот вирус везде сыпать. Я вам сейчас объясню, что... Объясняю точнее тот факт, что вы себя ведете, как люди в мороке, одурманены, я не знаю, там, в алкогольном, в наркотическом, в каком-то другом опьянении. Вот в чем вы находитесь? Вот вы осознаете, в чем вы находитесь? Потому что то, что э, снимают, в лентах кидают, что по телевизору показывают, в разных СМИ и так далее, это все, ребята, морок. Это все инструменты, манипуляции, подавления. Истины там нет ни грамма. Никого там особо а, не вышвыривают, маленьких детей не убивают, на улицу не выкидывают, понимаете? Но это все бред. Это есть такие случаи единичные, я их не отрицаю. Но эти все случаи, ребята, а, уже давным-давно на контроле у депутатов, у общественников и еще чего-то, понимаете? Вот у нас тоже вот в группе есть люди, у которых тоже такие же проблемы. Но что-то я не слышала. Да, что их прям, прям вот взяли и выставили, и это, да, они борются, да, они сопротивляются, процесс идет, процесс еще не закончен, и вот такого беспредела у них пока нет, понимаете? То, что их манипулятивно держат в страхе, что сдайтесь, не сопротивляйтесь, вас все равно ждет, вот такая участь вас вышвырнут на улицу, вот если они сдадутся, они предадут сами себя, понимаете? Почему? Потому что не вышвырнут, не имеют права. Абсолютно никакого. И победа будет за нами. Поэтому, ребят, еще раз, кто не понимает мою позицию, я категорически против информационного подавления. Я категорически против информационных провокаций. Я не допущу их присутствия в моих ресурсах. Я буду удалять вместе с тем товарищем, кто по неразумению своему мне это сюда присылает. Мне это не нужно. Потому что если вы не способны на то, чтобы взять, переварить, переработать какие-то результаты и поделиться тем, что работает, да, я понимаю, многие люди приходят и реально они не в теме, но я достаточно подробно в своих лекциях объясняю, что и как, и почему, и откуда ноги растут. Если человек врубился в ситуацию, он вполне себе самостоятельно может нарыть документик, а то бишь и сам написать, понимаете. Я здесь не умоляю твор, ну, понимаете, каких-то задатков творческих у человека. Зачем? Зачем человеку дать готов, давать готовую шабланку, болванку, да, и обрубать его, скажем так, творческий потенциал? Но человек же должен развиваться, но один, два, три документа напишет, он руку набьет, он навык получит, вы же поймите, это же великое дело. Вы что думаете, что вы кому-то дали там какой-то документ и э, человек сразу на нем прозрел и, и, понимаете, у него все поперло? Нет. Вот пока ты сам не научишься писать документы, пока ты сам не набьешь оскомину, 10 шишек не получишь на свою голову, пока ты сам не научишься общаться с этой вот так называемой властью, у тебя ничего не получится. Учиться. никто тебе не поможет, абсолютно, никто тебя не защитит, пока ты сам не разберешься в этой теме, да настолько разберешься, что будешь готов научить выступить учителям, своим друзьям, соседям и э, другим людям, кому нужна твоя помощь а давая им готовый документ, либо давая, или делая за них, уж не дай бог, да, вы совершаете ребята медвежью услугу. Почему? Потому что потом, как правило, если у вас ничего не получится, то это вы виноваты, да, если что-то получится не так, то это ну, я тебя об этом не просил. И вы в любом случае останетесь виноватыми. Поэтому, а, а тот человек не получит опыта, и того человека как гнобили, так и будут гнобить. Чем вот вы ему поможете? Да ничем, ребят, ну давайте уже думать головой осознанно. Осознанный человек не дает никогда рыбу голодающему. Он всегда даст удочку, покажет, где море, научит ее ловить. Все. Вот это так себя ведет осознанный человек, понимаете? Все остальное – это все ересь. Вот, не ведемся ни на какие провокации, всю информацию нужно проверять лично. Вот увидели вы где-то на сайте написано, пошли, по этой же инструкции все сделали, да, получили результаты и тут доложили, сказали, ребят, вот это все фигня, это не работает, это не работает, вот я написал бумажку, смотрите, вот это работает. Да, я ä, предполагаю, что вполне возможно у нас информационный обмен именно бумажными носителями, да, где-то как кто-то вот не силен в краснословии и так далее. То есть вы можете обмениваться и брать какие-то а, на заметочку интересные фразы, да, какие-то статейки, которым можно тыкать. Повышайте свою а, безграмотность, да, там, ликвидируйте свою безграмотность а, правовую, но не берите это за основу, потому что сейчас вот смотрю, такой прикол пошел, шаблоны, только желтенькие, вот это вот выделение в свою фио вставьте, и будет вам счастье. Да не будет, ребят, вас зарубят на первую в первом же вопросе. Вы что думаете, они там тоже дураки? Вот ко мне приходят люди, я их сразу пробиваю на, на тему того, что, что они знают, что они не знают. Это же элементарно. Два-три вопроса, и все понятно. Либо поплыл человек, да, либо он действительно знает и начинает с тобой дискутировать. А люди, как правило, они плывут на первом вопросе, и вторым шагом у них начинается гнев и агрессия. Ну, смысл мне с тобой разговаривать, если у тебя вот по существу-то ничего нету. Да? Зачем мне с тобой взаимодействовать на каких-то основах, которые лежат в области там, перехода на личности? Ну, какой в этом интерес? Кому, кому какая польза от этого? Естественно, нету никакой польза, да, если нужна помощь, нужно там разъяснить существо вопроса, я всегда готова разъяснить, и вас к этому призываю, что если вы в чем-то разобрались, да поделитесь вы, здесь в группе поделитесь, с другими людьми поделитесь, да, а то у нас все любят на личности по пособачиться, там, еще поузнавать, да, кто есть, что есть, зачем вам это нужна вообще информация, она не, ничего за собой не несет, что вам от этого, легче станет жить от того, что я расскажу, или кто-то другой расскажет, а если таких вот деятелей до да, которые сейчас ну, активно себя проявляют как правозащитники кто они что они и что они себя по жизни представляют да какое у них образование да зачем если помощь нужна здесь сейчас и кушать всем хочется здесь сейчас поэтому ребята мой вам совет здесь не ввязывайтесь вот эту во всю историю это абсолютно не имеет никакого смысла это трата ваших ресурсов ресурсов людей и так далее вот, но вернемся к. Я на самом деле это все не просто так рассказываю. Я вам это все рассказываю только ради того, чтобы вы сейчас поняли, о чем я буду говорить. И у вас было полное понимание, да, насколько у нас деморализационная обстановка в стране, насколько деморализационная обстановка внутри, в вашем сознании, да, когда вы на все это ведетесь и сидите в страхе, вот, а теперь я вам хочу рассказать на фоне вот этого, будем сегодня черное и белое, да, будем, а теперь почувствуйте разницу, что называется, что же у нас есть де юра и де факто с юридической точки зрения, с точки зрения наших прав, которые закреплены в используемые по факту в проекте Конституции Российской Федерации. Вот если вы это поймете, осознаете, что на бумаге, ребят, вы все цари. Вот когда вы это осознаете, у вас вообще все вопросы отстанут. Вы перестанете ругаться с людьми, вы перестанете собачиться, вы перестанете бояться этих всяких разных должностных лиц. Понимаете? Вы себя начнете вести по-другому. Вы себя начнете вести с точки зрения вашего нового мироощущения. И вот для того, чтобы оно у вас сформировалось по-новому, чтобы вы мне не задавали глупых вопросов, а можно я это сделаю или не можно я это сделаю. Если хочется, сделай. Почему нет? Ты хозяин, ты дома. Ты дома можешь хоть в трусах ходить на голове, хоть, -хоть без трусов, понимаете? Вы дома. Вот, поэтому спрашивать у кого-либо, у меня, там еще у кого-то, у соседа, а можно я у себя дома без трусов похожу? Ребят, ну вот э, я вот иногда читаю ваши вопросы, думаю, господи, о чем вы вообще люди думаете? Ну давайте подойдем к конституционному строю, тому, который был запланирован, тому, который на самом деле работает, ребят. Он работает и работает для большого количества людей. Просто вы еще не проснулись, вы находитесь в Марокке, вы вон в СМИ сидите, залипаете во всяких телевизорах, там пугают, тут ругают, тут ай-яй-яй, -ай -ай. вы у себя же дома еще и спрашиваете разрешение, можно мне это написать или не можно, что мне с ними делать. Вот. Поэтому большая часть народа, реально большая, где-то примерно, я вам скажу, одна треть нашей страны уже живет по этим правилам, уже порешала все свои проблемы и у них уже все хорошо. И начинать надо со своего мироощущения в голове, из фактов, с истинных фактов, такие, которые есть на текущий момент, а не, из а не в тех иллюзиях, в которых вы сейчас пребываете. Вот в одурманенном, мороченном, опьяненном состоянии. Значит, первое, на что я вас а, просто обращу ваше внимание, это на то, что сегодня мне хочется вам донести, что же такое «власть». Так вот, власть, если вы посмотрите ту же самую Википедию, ну, вдали я не нашла, посмотрите в словаре Ушакова. Вы поймете, что власть – это некие действия, которые вам даны по закону, действия принуждающего характера. То есть, по большому счету, вы в своем доме имеете полное право указывать и приказывать гостям, как себя стоит вести. То есть устанавливать свои какие-то порядки. Это действие принуждающего характера. То есть вы не просите, вы не предупреждаете, а вы говорите, так, значит, в моем туалете на пол не ссать, да, руки будешь мыть, вытираться только этим полотенцем, это не трожь, это мои банные, да и так далее. То есть понимаете, что власть на самом деле это право, ваше право, исконное ваше право распоряжаться на свое усмотрение, своим имуществом, другими людьми, да? но ну, не переходя, опять же, их права и свободы, понимаете, да? То есть вы не просто просите и унижаетесь, вы требуете и устанавливаете порядки. Это ваше исконное право, вот что такое власть. То есть вы же на территории своей квартиры держите какую-то власть свою, да? То есть там посуду за собой мой, постель заправляй, поел, там, убери в холодильник продукты. Ну, какие-то же у вас правила есть, и причем эти правила вынуждающего, принуждающего характера. Вот, потому что вы, когда, допустим, владелец дома, да, как хозяйка или хозяин дома, вы же распоряжаетесь, там, значит, вот здесь дерево расти, а вот здесь не расти, вот здесь я не буду делать, мусорку и никому не позволит делать мусорку да на моем участке вот ребят власть вот это как раз таки это и есть так вот что же у нас есть про власть у нас на самом деле в проекте конституции первый раздел первая глава проекта конституции она посвящена конституционному строю российской федерации что же такое конституционный строй а это и есть как раз таки как как народ должен э, осуществлять свою власть на территории Российской Федерации. То есть, э, что такое власть, Да, мы только что рассмотрели, что власть это какая-то мера, законная мера, принуждения. Кто такая власть? Мы, если, если почитаем, там всего лишь навсего 16 статей, я рекомендую вам прочитать конституционный строй. То есть, что такое конституционный строй? Это как у нас здесь э, все должно быть организовано. В нашей стране как власть будет строиться, как она будет организована, кто имеет право на принуждение, кто не имеет и так далее. Да? Но вот смотрите, если вы внимательно прочитаете, вы увидите такую очень классную штуку, что вся власть принадлежит народу. У нас народ является носителем суверенитета. Да? То есть что такое суверенитет? Это автономно независимо ни от кого единица. Народ является носителем суверенитета, то есть по большому счету у нас народу принадлежит все, и он этим может распоряжаться независимо и автономно. Вот, то есть я, у меня есть земля, я могу ее распоряжаться без вашего вообще, вот не надо, мне тут указы, приказы и так далее, я хочу распоряжаться вот так вот, и я буду вот так распоряжаться, я хочу в своем доме ходить, там, грубо говоря, с арбузом на голове, вот я буду ходить, понимаете, это моя власть, вот, поэтому это, это право вам дано Конституции. то есть вы в своей власти автономны и независимы. Понятно, да? Потому что вы обладатель суверенитета. Вам никто не может указать, как вам вот на, на веренной, лично вашей исконной территории себя вести. Никто не может указать. А, следующий момент. Значит, 10 и 11 пункт. Изучаем, ребят, внимательно. И там написано, что государственная власть делится на три власти. То есть она делится на законодательную, исполнительную и судебную. У нас есть три власти и там же говорится, что все эти три власти независимы друг от друга. Интересный вопрос: а как же у вот этих вот государственной власти, да, которая поделена внутри себя на три законодательные, исполнительные и судебные, а откуда же у них взялась эта власть, которая в принципе в принципе законодательно на конституционном уровне закреплена за народом, Народ, да, по истинным правилам русского языка. Народ – это человек, многонациональный народ. Это человек. Да, у нас просто вот такое сделали, ну, я не знаю, может быть, нарочно, умышленно, чтобы люди не идентифицировали себя народом. Нам, мне говорят очень многие, ну, народ – это же много, это же народ. Много – это народы. Вот это много. А когда один народ – это тот, кто народ, народ народился. Он один. Народ народился, как его мы называем? Это же не зверушка, не, не гиппотамчик, это человек. Народ нарождается человек. Вот. Поэтому многонациональный народ да, это и есть многонациональный человек, то есть у нас у каждого, в каждом течет много-много национальности, кровь разная, да, она смешанная, уже исконно русской или славянской крови уже практически нет ни у кого, ребят, Но ну, это, это уже просто невозможно, поэтому любой человек и является многонациональным, соберите всех пап, бабушек, прабабушек, там вообще все ветки, и вы поймете, кого у вас столько нет, каких только кровей у вас не намешано, но я же истину говорю, я я же не, не придумываю ничего. Это же правда, правильно? Вот. Поэтому многонациональный народ – это я. Это я человек. Я многонациональный народ. Мне принадлежит вся власть. Почему ими И я носитель суверенитета, то есть я автономна в этой власти, не надо мне указывать, как мне себя вести в то или ином случае, не надо мне указывать, как мне распоряжаться своими землями, правами, свободами, не надо, я автономна в этом, мне это дано по конституции, да? И более того, это предусмотрено для всех. Пожалуйста, ради Бога, реализовывайте свою власть непосредственно. У нас есть такая статья, что народ реализует свою власть непосредственно. Что значит непосредственно? Без посредников. Без посредников. Хочешь, пожалуйста, приходи в суд, осуществляя правосудие. У тебя есть на это власть. Понимаете? Есть. Значит, есть еще одна статья, там же в конституционном строе, в первой главе, которая звучит следующим образом, что высшее проявление власти народа являются референдумы свободные выборы. Вот все читают и никто не понимает, что же это такое высшим проявлением власти. А я вам расскажу, что это такое. Это значит, что если вам лениво или не с руки заниматься наведением порядка на своей территории, вы можете свою власть делегировать. Кому? Кому? Вот в конституционном строе записано, что вы никому попало можете делегировать, понимаете, ни дяде, ни Васе, ни, ни, ни, ни соседу, никому. А вы можете делегировать только органам государственной власти, которые на самом деле состоят из трех органов. Да, каких? Это законодательная власть, исполнительная власть и судебная. А каким образом вы можете делегировать свою власть, то есть передать свою власть? Каким образом? Двумя способами. Исключительно только двумя способами. Больше других способов не предусмотрено. Так какие это способы? Референдум и свободные выборы. И что мы видим, ребята? Реализован этот пункт? Не совсем. Сейчас поясню. Референдум у нас когда последний раз был проведен? В 1993 году, 17 марта, когда народ проголосовал за то, что хочет создать обновленный Совет Федерации, ну, ребят, да, референдумы, как правило, это за выражение какого-то государственного устроя. Когда вы отдаете свой голос, именно свою власть передаете государству целиком и полностью, или выражаете какие-то эти, я уже рассказывала в предыдущих лекциях, да, что вы лишаетесь своего суверенитета. То есть вы суверенитет передаете государству. Вот на самом деле я прошу вас обратить внимание, что в Конституции Российской Федерации написано, что Российская Федерация это государство, обладающее суверенитетом на всей ее территории. Но это неправда. Почему? Потому что единственный референдум, который проводился, он был 17 марта 1993 года. И там народ не передавал свой суверенитет государству Российской Федерации. В бюллетене, вот, кстати, он есть выше в канале, откройте его и посмотрите, как там звучал вопрос. Вот. И э, на самом деле референдум был за сохранение обновленного союза. Что значит обновленного? Это значит, что надо было перезаключить э, межсубъектные договоры взаимодействия да, этих э, республик. Вот, провести, значит, демаркацию границ, ну и, соответственно, там установить новые торговые отношения. Да? Но там целый ряд вопросов на самом деле, что значит обновление союза? Союз, федерация это все масло масляное это все одно и то же. У нас на самом деле РСФСР это федеративная республика. Что такое федерация? Федерация это и есть союз республик. Потому что в составе Российской Федерации, сколько у нас республик, кто помнит это число? Вот откройте карту, посчитайте, сколько у нас республик. Поэтому само слово федерация это и есть уже союз республик. Вот. А у нас уже получается вложенная картинка, да, там федерация в... со вложенными республиками, а в них еще что-то вложено и так далее. Вот, есть некая иерархия. Ну ладно, ребята, отвлеклись от темы. Понимаете, да, что. Референдум – это когда народ передает свой суверенитет государству. И референдум у нас был, но что-то мы ничего этому государству-то не передавали по этому референдуму, понимаете? Поэтому мы сохранили свой суверенитет, мы сохранили свою автономную власть. Понимаете, в чем прикол? И потом РСФСР, она никогда не была государством. РСФСР – это была республика а республика не обладает статусом государственности, понимаете? Вот. И здесь вот тоже один из вопросов, почему при развале да, там и СНГ не договорились, потому что, а как, а как собрать суверенитет с народа? Надо проводить референдумы, в каждой республике должен быть проведен референдум, что народ отдает свой суверенитет, в пользу государства, и мы создаем новое государство. Новое государство Украина, новое государство Казахстан, новое государство Белоруссия, которая, забрав суверенитет у народа, будет обладать своим автономным суверенитетом. Но если они будут обладать своим автономным суверенитетом, тогда уже обновленный СССР не получится. Потому что что это, союз равных? Нет, а союз равных не получается никак. Почему? Потому что получается, что народы тогда не единые, понимаете? У СССР был, был суверенитет. Почему? Потому что он отобрал этот суверенитет у народа, все, все равные же были. Да? Все вокруг народное, все вокруг ничье. Все были равны. и был суверенитет у СССР. Потом, значит, СССР, второй СССР, да, там, когда, ну, этот, царская Россия, господи, сейчас не буду вдаваться в подробности, в смысл был такой, что раздали обратно этот суверенитет после царской России всему народу, вот, а потом попробую его собрать обратно. Понимаете, они это все раздали народу распределили народом, но чтобы обратно сделать обновленный союз, да, и, и провозгласить государство, нужно забрать обратно суверенитет, а это не так-то уж просто, Понимаете, в чем прикол, да? То есть с референдумом здесь ребята очень сложный вопрос. Никакого референдума не проводилось и с народа обратно суверенитет никто не забрал. Первый момент. Вот. А это на самом деле один из строжайших пунктов, которые должно пройти документы на предмет принятие ратификации договора о государстве о создании нового государства что государство обладает суверенитетом понимаете это нужно провести референдум о собрании суверенитета с народа народ наделит государство суверенитетом да вот но ну, там уж как договорятся они сколько суверенитета останется у народа в итоге да ну то есть должен быть какой-то договор Опять же между народом, но ну, какой у нас договор? У нас единственный договор, Конституция. В Конституции этот механизм не прописан, значит он должен быть прописан в федеральном законе. Но такого федерального закона опять же нет, поэтому ничего и не делается. Понятно, да? Ну в общем смотрите, ребят, что получается? Значит про референдум мы с вами разобрали, остаются свободные выборы. Что такое выбор? Выбор – это отдача голоса, передача голоса. То есть суверенитет мы разобрали, да? Вот это референдум, происходит процедура по передаче суверенитета, по передаче автономии и независимости. Что же такое голос? Голос – это вы, как бы, ваше мнение, то есть вы за или вы против каких-то действий. Так вот, голос передается на голосование. И, как мы видим, у нас есть очень классные процедуры выбора значит, Государственной Думы, там еще чего-то, да, президента Российской Федерации. Что это происходит? А это происходят результаты выбора. То есть вы сами не хотите управлять своей территорией или своей страной, вы передаете свой голос, то есть свои права на управление, не, не, не суверенитет, понимаете, а передаете часть прав, своих вы передаете в адрес депутата либо еще кого-то либо мэра города да? то есть по управлению городом свои права и полномочия вы передаете мэру города так вот после того как вы сходили на выборы мэра города какого хрена вы а, приходите какие-то там претензии предъявляете вы вообще не имеете права предъявить после этого ни одной претензии к мэру города почему потому что вы ему передали полностью все права которые относятся к управлению города и теперь нравится вам, как он управляет, не нравится, никого не колышет. Вы выразили свою позицию, вы передали и вы лишились на самом деле, сходив на выборы, да, попав в вот эту вот подушевую книгу, расписавшись, неважно, какой выбор вы там уже сделали, я это уже все объясняла, что касается выборов, вы лишились права как-либо критиковать, вносить какие-то предложения, да вообще встревать в процессы управления городом. Вы лишились себя такого права, передав полностью это право мэру города. Вот это понятно, вот эта суть. Дальше, ребят, смотрите, что мы имеем. Если мы посмотрим 10-11 статьи нашей Конституции, мы увидим, да, что у нас государственная власть поделена на три. Законодательная, исполнительная и судебная. И вот, кстати, в 11 статье очень хорошо все прописано, что законодательная власть это кто такие? Это федеральное собрание которая состоит из Совета Федерации и Государственной Думы. Все понятно, да? Как мы передаем власть э, государственной власти? Как, как мы передаем федеральному забранию законодательной власти? То же самое, ребят. Мы идем на выборы да, и выбираем сначала депутатов в Государственную Думу, потом происходят выборы в Совет Федерации, в да, федеральное собрание, в органы федерального собрания. То есть выборы депутатов проходят регулярно. И кто-то ходит, кто-то не ходит, неважно, но они проходят. То есть на лицо реализации механизмов передачи вашего голоса да, в законодательную власть. То есть вы наделяете тем самым, участием или без участия своим в этой процедуре, вы тем самым все-таки хоть как-то а, наделяете законодательную власть властью. То есть здесь с точки зрения конституционного строя Российской Федерации все честно. Идем дальше. Исполнительная власть. Что такое исполнительная власть? Это президент и правительство. Выборы президента есть, есть, выборы правительства есть, ну, какие-то есть. Вот, соответственно, но здесь они как реализованы. Кто вот не понимает, да, как реализовано, вы голосуете за президента, а уже президент на основании того, что вы ему передали а, все свои права на исполнительную власть и в части управления государством, то есть он уже может вообще вас не спрашивая, сам себе назначить правительство, министров, кабинет министров создать, что-то делать, то есть он исполняет. Вы ему все функции передали исполнительной власти, а потом все говорят, вот интересно, да, вот, вот судей назначает президент там, своим указом президента, но президент в этом случае не нарушает закона. Вы его наделили властью а, исполнительной, и он ее реализует. Вот. Если вам что-то не нравится, так надо было раньше думать. А сейчас вы передали все права, вы даже а, не можете ему критику никакую сказать, потому что ну, надо было раньше думать, что ты умнее что ли президента? Ну Тогда становись сам баллотируйся в президента. В чем проблема? Понятно, да, ребят? То есть я смотрю только по факту. По факту законодательная власть передана, фактически передана законно. Исполнительная власть то же самое. Выборы проводятся, передано законно. А что с судебной властью? По большому счету, конституционный строй Российской Федерации не предусматривает никакого закона и ничего. нету ни одного регламента, ни одного механизма как власть от народа передается в органы судебной власти в виде судов Российской Федерации. Вот я очень долго искала, искала, искала, думаю, блин, ну как же, ну как же. Вот раньше, вот если почитать документы СССР, да, все суды были народные. Почему? Потому что народ голосовал за судью. Да? А потом уже был квалификационный совет судей, который в соответствии с волеизъявлением народа, с его голосами, да, он уже делал выбор. Ага, вот этот судья будет по уголовным делам судить, вот этот судья по административным и так далее. Ну, в зависимости от того, квалификации, там, характеристик и опыта. А сейчас что происходит? Кому и как и по какой процедуре народ передал власть судам? Я лично не передавала. Я лично за всю историю существования Российской Федерации, да, 28 лет, 20 лет уже больше, 30, я не припомню такой процедуры, чтобы мы как-то голосовали за Верховный суд Российской Федерации, да, или там за председателя Верховного Суда. Ну, как мы за президента же голосуем? Президент он кто? Он верховодит исполнительной властью. Ну, соответственно, мы также должны проголосовать за председателя Верховного суда, да, как минимум, вот. И точно также должны проголосовать за председателя Федерального собрания ну, понимаете, да, вот, ну как-то, как-то, но если с федеральным собранием там выборы в Госдуму, ну хоть какие-то проводятся, да, сначала там с местными депутатами, потом там с федерального уровня, там с краевого, областного, то что не так с судами, понимаете, Ну это же на поверхности лежит этот вопрос, но это же его не замечать, очевидно, это же глупо, это же какой-то, я не знаю, бред, морок, то есть как это? Вот вас всех заставляют обращать внимание, там, приставы приходят, да, этот вот какой-нибудь придурок сидит там с экрана, читает оферту свою. Мы решили с 1 июля такого-то года повысить тарифы по ЖКХ, и все такие, «О, блин, повысят, а потом смотрят свои платежки, в натуре повысили. А что никто не возмущался это полгода, они за полгода оферты объявляют. Чего из вас никто не повозмущался, не написал, а мы не акцептуем вашу оферту всем домом. Что-то никто не написал, да? То есть вам кинули клич, вы там молча съели, но это же телевизор, по телевизору же сказали, все, сидим же, а тут на тебе, о. То есть получается, что по телевизору можно сказать любую лажу, Абсолютно любую, народ ее схавает. Вот. И потом, значит, эту лажу можно воплощать в жизнь, потому что народ тупо понесет денежки. А когда понесет денежки, будет задавать вопросы. Ой, простите меня, пожалуйста, вот тут вот у меня новая графа в начислениях, вот страховая, страховой взнос за а, с мое имущество. Вот скажите мне, пожалуйста, на каком это основании тебе скажут, ну как же? Ну, по телевизору же сказали. А, да, по телевизору. А что-то я не видела. А посмотри там эфир, там, я не знаю, 20 марта. «Мой, спасибо тебе, добрый человек!» Ну, вы понимаете абсурдность, ребят, ситуации? А вы себя все так ведете абсолютно. Вот в вот этом, вот этом театре абсурда невозможно существовать просто. Вот иногда смотришь и думаешь, люди, ну, алло, да, я сейчас ругаюсь, простите меня все, но это же просто невозможно. Я не знаю, как до людей достучаться. Вот этот вот бред, но это просто невозможно». Вот, ребятки, поэтому вы не обижайтесь, да, если там кого по кому-то проехалось, вот, у меня сегодня что-то просто настроение такое. Значит, смотрите, с законодательной властью, ладно, более-менее все понятно, с исполнительной вообще все, красота, да, но что не так с судебной? Что не так с судебной властью? Где механизмы? Механизмы отсутствуют, федеральный закон отсутствует, а вот... Процедура передачи власти от народа, многонационального народа, то есть человека, судам Российской Федерации отсутствует. Соответственно, на лицо 319-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Захват власти. А, Оскорбление власти, да, у нас там. Ну, там захват власти тоже какая-то статья, я уже не помню, 275-я, по-моему. <на> ну, поправьте меня. В общем, не помню, я правда. Ребят, на лицо судебный захват власти. То есть та судья, которая сидит в суде, она захватила власть. Понимаете, у нее никто ее правами власти судебной не а, обязывал. Абсолютно. Вот хочется спросить мне всех судей, а вы на каком вообще основании а, проводите суды? Вот на каком, кто вам передал эту власть? По какой такой процедуре? И самое главное, когда? То, что вы там все бегают, вот указ президента, тут недействительный, тут вообще указа нет. Ребят, да указ президента это лажа. Даже если он и есть, вопрос-то в другом, кто судам передавал власть. Отсюда встает вопрос, что я, когда прихожу как человек, как многонациональный народ, вот здесь, внимание, не представитель, какой вы в жопу представитель. Вы и есть многонациональный народ, вы человек. Когда вы приходите в суд и заявляете, что я человек, и властью данной мне Конституции Российской Федерации, тут же читаете следующую статью, да, а у нас статья 3, пункт 3, да, пункт 2, там народ осуществляет свою власть непосредственно, вот. И читайте статью о том, что э, непосредственно, вот непосредственно народ осуществляет свою власть. То есть я могу прийти в суд и непосредственно совершать акты правосудия. Непосредственно. Что значит непосредственно? Без посредников. Если я не передавала никакую власть суду, более того, народ не передавал, никто из вас не передавал, то я, придя в суд, имею полное право, данное мне Конституцией, осуществлять правосудие в зале суда. Я высшая власть, понимаете? Вот, и а судья кто? А кто судья? Судье можно давать отводы по этому поводу. Каким образом, каким образом вы захватили власть? Это уголовное преступление. И вот, когда вы пишете, даже не ходатайство пишите, а распоряжение и приказ судье покинуть незаконное э, место, да, вот ну, как бы она заняла это место незаконно, ее должность незаконная. Ей законно власть никто не передавал, она осуществила захват власти, она совершает должностное преступление. Ну и если вы почитаете Зорькина, нашего любимого, да, которого свергли, был такой председатель Верховного Суда РСФСР, вот. Так вот, он написал, что все судьи, все судьи, абсолютно на всех можно заводить уголовное дело. Почему? В 2002 или 2012 году, я уже не помню. У него есть такое постановление, поищите. Вот. И он сказал, что, ребята, э, все судьи, э, всех судей можно привлекать по взятке. Почему? Потому что, занимая незаконное должностное положение, да, занимая незаконное власть, они, что, они сделали захват власти. А им за это зарплату платят. Какая же это зарплата? Это взятка. За что? За то, чтобы они, сидя на вот этом вот должностном кресле, подрывали основы конституционного строя Российской Федерации. Они захватили власть, а... Да? У народа захватили власть, а народ им не передавал. И второе, они за это получают зарплату, за захват власти. А как называется зарплата за захват власти? Взятка или а, финансирование терроризма? Экстремизма, да? Финансирование экстремизма. Вот, вот так называется. Поэтому все судьи экстремисты. Вот, и все уголовники, ребят. И по, этим, по, по этому поводу можно писать отводы сразу. Не доказано, а что здесь доказывать? А что здесь можно доказывать? Вы докажите, каким образом вы приобрели власть, пере, каким образом произошла передача власти от народа к судебному органу власти. Каким образом произошла передача? Вам ни один судья на это не ответит. Ни Верховный, ни Конституционный суд не ответит. Запросы в Конституционный суд все теряются. а Они, нет, они оставлены без рассмотрения. А что им на это отвечать? Потому что народ прав. А что им на это отвечать? Ничего. Вот, ребят, поэтому, когда вы осознаете вот эти факты, что вы в своем доме, на своей сконной территории, понимаете, вы хозяева, вы обладаете всей властью, и вы вправе по своему желанию, внутреннему зову ей распоряжаться, но не просто так, как бы так, да, а передать ее можете на основании выборов, кому? Президенту, госдури, да, либо судебной власти. То есть вы можете, но это не ваша обязанность. Вы не обязаны, но вы можете по желанию. А можете по желанию объявить себя, что я власть. Данной мне конституции, пожалуйста, я власть. Подрыв конституционного строя на самом деле тоже карается у нас по Уголовному кодексу. Вот, еще хочу обратить ваше внимание на очень чудный пункт, которым никто не пользуется, ребят. И uh, я на самом деле всегда удивляюсь, <дивляюсь> насколько. Люди пребывают вот в этой вате эфемерной, которую нам правительство на уши, там в уши впаривает, втюхивает, да, и никто не читает настоящих реальных законов. Смотрите, в том же самом конституционном строе у нас есть статья 13, пункт 1, которая говорит, что Российская Федерация это страна идеологического многообразия. И более того, дальше, если вы пойдете читать раздел 2 про права человека и все остальное, да, там есть такое, такое, такая статеечка, которая говорит, что каждый человек имеет право на свою идеологию и имеет полное право действовать в соответствии со, своим, со своей идеологией. Никто на этот пункт никогда не обращает внимания, потому что люди не понимают, что это такое. Вот у меня есть определенная идеология, да. Понятное дело, что никакая идеология не может быть положена в разряд государственной, да, ну, то есть она, никакая идеология не может быть превыше всего. Но, тем не менее, вот у меня есть определенная идеология, да? вот. Более того, она подкреплена законодательно, что я здесь власть, и я круче президента. Вот. поэтому я могу приходить в суды. Вот. совершать непосредственное правосудие, да, без посредников, мне судья, уголовник не нужен, вот, могу делать приказы, указы, все что угодно я могу творить, я действую в соответствии со своим мироощущением, в соответствии со своей идеологией, понимаете, вот у меня есть эта идеология, ну, я вам по-простому, по-бытовому расскажу, да, вот я в доме люблю, ну, грубо говоря, там, цветочки разводить. А соседка моя в доме любит курить. Вот сидит на кухне и курит. Вот, вот у нее такая идеология, что вот она сидит в кумарном дыме и ей по кайфу. Да ради бога. Но, понимаете, я же не могу прийти к ней домой и сказать, слышь, ты больше не кури. Потому что это вредно, там это вот вредит здоровью, там окружающей среде, цветочки вянут, все дела. Почему? Потому что вот эта забота о природе, о цветочках, о чистом воздухе, это моя идеология. А у нее идеология, вот она хочет, она же на своей территории, она говорит, я ж тебе не мешаю, я сижу у себя на кухне и курю. Вот. вот она действует в соответствии со своей идеологией, понимаете? Но единственное, что есть такая вот очень хорошая статья, которая говорит, что... Каждый человек имеет право реализовывать свои права и свободы, не мешая и не нарушая прав и свободу другим лицам. Если бы вот соседка жила у меня под низом, зависит да от дым и шел бы ко мне в квартиру, она нарушает уже мои права и свободы и мою идеологию на чистый воздух, понимаете? Мое право вообще дышать чистым воздухом, а не ее дымом. Вот тут да, вот тут она не права, вот тут нарушены мои права, которые я могу отстаивать. Но если ваша идеология никому не нарушает, понимаете, а наоборот в соответствии с вашей идеологией что-то хорошее строится, светлое будущее, и более того, это помогает не просто только вам так жить, но еще и другим людям, то по большому счету, не нарушая ничьих прав и свобод, вы ну вот просто подумайте с человеческой точки зрения, вы даже не имеете права человеку претензию предъявлять, спорить или как-то в чем-то его обвинять. Потому что он конституционно имеет на это права, понимаете? Вот. А что такое конституционный строй? Это в принципе государственный устрой, государственный строй, как в нем будут жить все люди вместе. Да, чтобы они там не собачились, не ругались, не как-то там друг другу дорогу не приходили, вот сделали такие а, очень простенькие 16 статей. Но они всеобъемлющие, ребят. Почитайте их внимательно, и вы поймете, что если даже жить по вот этим 16 статьям мы очень быстро свое государство приведем в порядок вот очень быстро но за неимением другого да вот вот наша конституция такая сякая плохая ребят я придерживаюсь такого правила что если ты критикуешь предлагай если ты предлагаешь, действуй. Если действуешь, бери на себя ответственность. Если берешь на себя ответственность, да, то и разгребай последствия. Вот. Поэтому, если вы не следуете вот этой идеологии, да, вот, пожалуйста, сидите тихо, даже не высказывайтесь. Почему? Потому что критиковать можно все что угодно, а вы возьмите и постройте свое. И скажите, а вот я придумал вот это, а вот у меня оно лучше. Вот сейчас я смотрю, да, вот у наших идеологов, которые сейчас очень все умные, что-то вот кроме э, каких-то финансовых, сетевых программулина, где основная цель – это одурачить да, и собрать бабло с населения, что-то больше идей-то и нет. Вот. Какие-то призмы, пирамиды, еще какую-то хрень все рассылают друг другу. другу. Да, ой, как уйти от денег. Вот. А вот мы придумали. Ну, простите, если в каждую заглянуть, то там сетевой маркетинг. МММ, там, МЛМ, там, все, что хотите. Но где же здесь права и свобода, если от моей вложенной тысячи кто-то там уже себе 100 рублей в карман прихапает. Да? Но Почему? Как-то непонятно, вот абсолютно непонятно, а где здесь равенство, а где здесь суверены. То есть сама вот эта вот идеология, она уже нарушает права и свободы других людей, да? И, а у нас как бы каждому, кого не возьми, все же хотят, все же хотят отстоять свои права и свободы. То есть получается, что люди, которые вот не подумавшие что-то там изобрели, они изобрели опять же для своей выгоды. То есть они повторили ошибки наших, так называемых, властей нашего государства. И за ними идти, допустим, мне не камильфо, я не пойду никогда за ними. Потому что я хочу честное государство, светское государство, равноправное, суверенное государство, да, где Власть легитимна, где ей передают полномочия, как положено, по разработанным, утвержденным процедурам и механизмам, где судьи не совершают захват власти. Вот, Поэтому, ребят, осознавайте все вот эти факты, что у нас происходит осознавайте вообще в принципе как это все устроено, перестаньте вообще вот этой вате все верить, вообще выключите телевизор, не знаю там детям мультики ставьте, и то на... лучше наши советские, потому что то, что сейчас снимают, это бред какой-то, вот, ребята, кто борется в судах, в принципе есть у вас такая вот хорошая основа для отвода судей, причем две основы, одна за то, что захват власти, да, и подрыв конституционного строя, а вторая за то, что судья люди получают взятку, а зарплата это и есть взятка, и можете решение Зорькина туда прикладывать, вот вам второй отвод, вот, можете в судах писать сразу приказы распоряжения, как высший орган власти, вы пишете приказы распоряжения, потому что, ну а как, можете приказы распоряжения писать председателю суда, совершенно вправе это делать я этим очень пользуюсь вот они кстати потом их не рассматривают потому что они вообще ничего не имеют права рассматривать с точки зрения человека ну а как власть захваченная судов нет вот но тем не менее вас потихонечку оставляют в покое и на самом деле вот если вы будете осознавать Вашу, всю вашу власть и все ваши полномочия, да, мы очень быстро, ребята, вот эту всю вот Шушеру и Мушеру, которая тут объявила себя хозяевами, мы ее очень быстро разгромим и скинем с их зажратых позиций. Все, всем удачи, всем приятных осознаний, как обычно, все вопросы в нашу болталочку, всем пока.